Добрый день. Наверное, вы часто задавались такому вопросу, что беседа, когда вкладывают какое-то видео, то им просто заливает на видео, например, с телефона, вашу беседу. Его невозможно будет как бы да, нет там такого меню, где можно добавить в свои видео, в мои видеозаписи или скачать. Ну вот, пример, если я покажу вам. Давайте вот беседку мою нашу мои друзья по сути посмотрите есть такое видео есть, есть все есть потому что добавлено как бы видеозаписи уж где-то в какой-то группе. а есть видео которые прям полностью просто загружен бесед вот например видео здесь нет такого меню чтобы добавить а, мои виде видеозаписи и сохранить после просмотра полностью а, видео оно загружается в кэш браузера и, и этот кэш можно а, посмотреть с помощью одной видео называемой Называем видео кэш Views. Вот посмотрели. Сейчас верну это все. Вот такой находится в таком архивчике. Этот архивчик я выложу вся в группе. Или на, и если получится в документах выложить, я выложу там. Если не получится, я залью его на Яндекс.Диск и дам а, ссылочку на что вы можете его ска спокойно скачать. Он без вирсу, ну, то есть без то, что я надеюсь ну, мой. Или можешь спокойно скачать его с официального сайта. Просто пишите кэш, и в официальный сайт у вас там первая страничка будет как раз на него. Ну вот, мы его запускаем. Вот так у нас появляется. Весь находится, весь кэш со всех браузеров. Чтобы почистить, вам надо будет зайти на кэш, чтобы у вас ничего не было. Зайти в настройки. Настройки есть полностью очистить историю. И вот файл сохранен в кэш. Вы его а, нажмите очистить и здесь у вас все пропадет. Через удаление вот такое у вас молча произойдет. Потому что все-таки кэш остается именно на сайтах. Вот смотрите. Если мы развернем побольше окошечку, у нас здесь дается э, почти вся характеристика по каждому файлику. Так что здесь название весь какие-то не очень, то тяжело будет найти. И здесь можно по времени определиться, какое видео было у нас просмотрено только, только что. Ну вот, например, вот, насколько, 73657, наверное, тот видео. Мы открываем, здесь нам дается вся характеристика, какого браузера было просмотрено, во сколько было как бы включено, видео было, и куда оно сохранено. Ладно. Чтобы запустить его, надо выбрать и нажать на PlaySales файл. Давай, давай, давай, давай. Давайте убавим пока, чтобы это не дает звук. Все То есть, мы убедились, что наше видео загрузилось. Следующим шагом, чтобы вот можно было добавить, мы просто нажимаем CopySales File to". Здесь а, нам ничего не надо трогать, мы просто выбираем, а, куда его добавить давайте я кину так давайте сверну сначала вот здесь создам папочку чтобы вы убедились что она будет новая папка она пустая все мы убираем рабочий стол и здесь новая папка нажимаем ok открываем вот наше видео видео было добавлено Работает все. Теперь это видео можете загрузить а, себе в видеозаписи. Ну вот, напримерчик. Я покажу, что он вас все будет видеться. Я закрою. Мои видеозаписи нажму. Добавить видеоролик. Выбрать файл. Так, рабочий стол. Новая папка. Вот это видео. А, спокойно может добавиться. Да. Надеюсь таких проблем у вас теперь не будет, если вы захотите скачать видео, вы сможете это скачать с помощью вашего кэша и этой программки. потому что когда я хотел а, найти способ, как я наверное где-то полчаса только искал программы такие и не не думал, что можно с помощью кэша воспроизводить видео и его как бы, сохранять. А так надеюсь вам видео понравилось и поможет при таких э, проблемах. А так, подписывайтесь на канал, э, помощь компьютером выступайте в мою группу. И здесь я выложу как раз ну, текст текстовый обзорчик, который тоже повидел в кэш. А так, приглашайте э, друзей в группу, вступайте. Всем спасибо, до свидания.